...как оказался в воде. Эксперты заявили, что не местный утонул, но перед этим получил сильный эльдар по голове. А? Дверь был в доме, в маленькой высоте, маленькие дикари. Книжка для детей со штампом в местной библиотеке. Мы сразу направили сотрудников в детстве, чтобы были Следовательно 10 Калининского область полкома. Последний день убрал пропавший без вести Леша Иванович. Что общего унохватывал топливника и 12-летнего подростка. Вас, кто выдержит испытания, станут настоящими мужчинами и получат новые индийские... местной народной борьбы за великое дело строительства Калини. Венера лагеря Росинко, кружком барабанщиков и верниста, руководил вожатый Игер Тинькоб. Барабатый, парень, раздражал начальник какой-то стиля. Что за пример для детей? Ему рад сказать, что он пошел. И еще раз, но вот за какого внимания? И уже стал голоса, стал уже прятать под кепку. Екатерина Чебмарева. В 60-е годы работница лагеря «Росинка». Дети были от него в восторге. Балагон шутник, беседчат за тень. Он придумывал конкурсы, устраивал игры на свежем воздухе и даже обучал мальчишек. его В тот вечер Екатерина Чекварева отправилась в подход. И вдруг услышала какую-то возню из комнаты вожатых. По полу катались и молотели друг друга двое. незнаком, но вот тот вырвался и со словами "убью гада" убежал. Смотрите далее. догнать труса. Сойка! Стой! За что простой сантехник хотел свернуть ему шею? Просто очень любил их. Кто же убил Лохматого Бажатого? Ивановым следит собственный отец. Мальчик явно врет. Смерть выползает из озера. оттуда был завод Ставь. Мужчином оказался отец одного из мальчиков, отдыхавших в пейнерлагере. Это Василий Живандин. Работал он в клубе электриком и был ранее судим за драку, по-моему, вот так. Зачем вы дрались с вожатым Этот вопрос вызвал вспышку гнева у мужчину. Это же извращенец. Да я бы его придавил гадам. Не Несильно сказал Вожатые от меня все время тратятся и утром. Я специально приехал в домой, чтобы отбить это, не тратя руки и все остальное. больше не вернулся. Когда тело вожатого все-таки нашли на окраине Осташкова, мстительного электрика додержали. Но неожиданно на сторону задержанного встали эксперты. Они установили, Лохматова и Зинькова убили через два дня после побега из премьерлагеря. В этот момент мститель Шивандин как раз сидел в КПЗ. Что эксперты ошиблись что все сойдется и чтобы наверняка утаскиваться держать чуть-чуть надавить сломать подправить но следователь кубацкий человек еще стоит закал посадить невиновым в 60-х года на просто голове не укладываем. кто же расправился с лохматым беглецом это наверняка знает 12-летний леша Иванов. банов Вообще тоже ведет себя очень подозрительно. Поведение Иванова-старшего действительно вызывало все больше подозрений. Исследователь Кубацкий догадывался почему. Владимир, до дрожи в коленях, боялся узнать страшную правду. Узнать, что убийца его сын Леша. Как же вылезти на чистую воду мальчишек? Решить эту задачу сыщики не успели. В городе к острову Кличин ведет пешеходная дамба. Этот путь отсыпали еще в 19 веке. Почему остров называется Кличин? Да потому что жители, завидев неприятеля, поднимали тревогу громким кличем. Асташка подсюда, ну как на ладони. Красота! что Асташи, именно так называют себя жители этого города, любят здесь отдыхать. Нет, не на тамбе, конечно, а на острове посреди дикой природы. Вот и сотрудник милиции Дихтерёк в свой выходной отправился на остров Кличен. Он еще не знал, что в тот вечер ему придется не только отдыхать, но и работать. Возвращаясь под вечер домой, свидетелем странной картины. Вдоль кромки воды кралась какая-то фигурка. Президент узнал подростка, Леша Иванова. Вслед за ним осторожно двигался отец. Отец не просто идет, а наблюдает за, за собственным сыном. И я решил за ним тоже понаблюдать. Михаил Дегтярев в 60-е годы сотрудник Осташковского рая дела делами Он перестал скрываться и побежал. Отец несколько прыжков настиг его, схватил за шиворот и поволок назад. И я все это И понимаю, что сейчас он мальчиком будет очень сильно...